Портал в пустоту запечатан, но нас ждет куда большая угроза. Амун превращает наш народ в свое новое тело. Пока мы сражались на Ульнаре, он воспользовался всей мощью Золотой Армады. Он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе Капрулу. Сейчас наших сил не хватит, чтобы сразиться с Великим Флотом. Но иные слуги Амуна свирепствуют по всему сектору. Ударим немедленно. Устраним его второстепенные силы. Чистильщики созданы для войны. Если реактивируем их, у нас появится и армия, и возможность развить сертов Амуна. Если они сразу не нападут на нас, им не ведом, что такое честь. Не тратьте время на ссоры! Ваша цель — флот Талдоримов. Лишь я могу оспорить право молажа направления и подчинить себе его войска. Не забывайте про корпус Мербиуса. Их штаб находится на секретной базе, где создаются армии гибридов. Верно. Но мы не можем сражаться с ними, не зная, где их найти. Варазун, отправь темных тамплиеров обыскать Сектор. А ты, Каракс, сосредоточь внимание на ключе. От того, что мы предпримем, зависит судьба нашего народа. Нам выпало остановить всеобщее уничтожение. Зелнага мертвы. Ульнар не принес нам спасения... Но все же мы обрели обещанную надежду. Если мы хотим выстоять в грядущей битве, нам понадобится армия. Мы с Фениксом считаем, что стоит пробудить древних чистильщиков и воззвать к ним о помощи. Их использование издревле находится под запретом, но я увидел в Фениксе потенциал. На этот раз они нас не подведут, я уверен. Здесь у нас появится новая боевая единица, колосс. Да. Колосс очень старая. Тактика есть. Во втором старкарте, по-моему, еще в самом первой... В самом первой части, я не помню, там были ли колоссы, но, по-моему, были, да, в самом первой части Винксов в Либерти. Эта тактика заключалась в том, чтобы нанять парочку колоссов на этой штуке как можно быстрее. И нанести удар по противнику. Если это тираны, то это ну, очень жесткая тактика. Она получала огромный буст. В том смысле, что вы могли наносить урон издалека. Потому что у Калосов есть улучшение на дальнюю, дальней стрельбы. Плюс они получается, уничтожали практически 100%. Да, или даже 100% на мариков с одного выстрела. То есть там очень жесткий урон. Так что колоссы это очень мощная боевая единица, против тиранов это практически, ну имба, если не найти какого-то импакта в виде воздушных войск, которые будут выносить колоссов. Я принял решение, с которым многие не согласятся. Общаясь с Фениксом, я понял, что программу чистильщиков можно возродить при должном подходе. Артанис, они неуправляемы. История это показала. Ими не надо управлять. Как и я, они обладают свободной волей. У нас слишком мало матриц, чтобы создать других подобных Фениксу. Неужели ты и правда хочешь это сделать? Первые чистильщики запечатаны внутри корабля Киброс на орбите планеты Эндион. Феникс показал нам, что такие воины могут быть полезны. Конклав ошибся, обращаясь с ними как с роботами, а не как с тамплиерами, в стремлении контролировать их. И они восстали против своих создателей. А ты не восстала бы против рабовладельца? Я услышал вас и принял решение отправиться на Индион. Выступаем. сеть чистильщиков еще работает. Ее можно отключить только с поверхности планеты. Я засек обширное заражение зергами. Но это не Керриган. Стая Амуна. У нас проблемы. Зерги могут серьезно помешать. Деактивировать стазисную сеть, и без них было бы непросто. А теперь нам придется это сделать, параллельно отбиваясь от атак Стая Амуна. Мы будем удерживать зергов, чтобы ты смог закончить работу, Каракс. Ученые запечатали кибр с помощью устройства под названием «Мегалит». Оно является ключом к деактивации стазисного узла. Когда сеть будет отключена, нам нужно будет сразу же активировать Киброс или покинуть орбиту. Местная стая зергов слишком сильна. Я обеспечу прикрытие. Это должно сработать, Иерарх. Я знаю, что смогу провести чистильщиков сквозь тьму, что ждет их. Помогу им принять самих себя. Смогу убедить их, что к ним никогда больше не отнесутся, как к слугам. Значит, ты нашел свое предназначение, брат. С тех пор, как я пробудился, я испытывал смятение. Чувствовал себя потерянным. Не знал, кто я и как я стал таким. Теперь мне снова все ясно. У меня появилась новая цель, достичь которой могу лишь я. И это наполняет меня радостью. Такая задача была бы не под силу даже прежнему Фениксу. Тем не менее, он бы обязательно за нее взялся. Я многое узнал из его воспоминаний. Через них я познал самого себя. Я Феникс. И одновременно не Феникс. Как бы то ни было, я горжусь тем, кто я есть. Это прекрасно. Нех. Yeah. Мои разведчики отслеживают передвижение Золотой Армады. Ну ладно. Ты задумал пробудить чудовища, Ртанис. Когда-то они уничтожили каждого тамплиера на нашей базе на Лантинуме. Они восстали против своих повелителей. Ведь с ними никогда не обращались, как с тамплиерами. Потому что они Роботы созданные, чтобы служить Канглау. Ты также относишься к Фениксу? По-твоему, это робот, который может только выполнять приказы? Конечно, он превосходит мои ожидания. Он нечто большее. Возможно, первоначальные чистильщики тебя тоже удивят. По крайней мере, они могут помочь нам в войне если решат стать нашими союзниками я верю в феникса и готов рискнуть интересно тогда зачем было создавать роботов с мыслями тамплиеров то есть ну, сознанием тамплиеров если можно было чисто создать просто роботов бездумных которые выполняли бы только одни приказы зачем им было придавать индивидуальность вот в чем вопрос для меня остается они в таком случае как раз таки так и поступают, что теперь выполняют свои какие-то действия. Вот. И убили всех тамплиеров. Чтобы активировать Кифрос, нам придется вывести из строя генераторы щитов на Эндионе. Пора начинать, Иерарх. Ладно, начнем. Как здесь интересно собрать можно будет соловик Прошлое задание весьма было сложным в том смысле, что надо было быстро атаковать и при этом еще выполнить дополнительное задание. Кирбас, тюрьма чистильщиков. К счастью. Армия Амуна пока не удалось преодолеть его стазисную сеть. Я получил доступ к записям Индиона. Стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами. Их может отключить лишь одно устройство, так называемый мегалит. Я сейчас же приступлю к его активации, чтобы поскорее отключить стазисную сеть. Нельзя оставлять его без защиты. Эти леса просто кишат зергами. Значит, мы их зачистим. Иерарх, когда-то здесь создавалось самое совершенное оружие в империи. <свист> Я слышал об огромных дальнострельных колоссах, которые с легкостью преодолевали горы. Посмотрим, как они справятся с этими зергами. Для колоссов, мне кажется, это наиболее самые приятные юниты, чтобы их уничтожать. что зерги они вообще мягко делали а если еще и против них будут собачки так это вообще бесполезно получается зерги выходят из этой пещеры мы можем завалить вход выстрелив по камням идет авторизация. Мегалит скоро будет готов к работе, Эрарх. Мы будем отслеживать его состояние и дадим тебе знать, когда он активируется. Так, ну что? Система мегалита скоро активируется. Еще немного, и он будет готов. А пока я улучшил наши заводы. И теперь они могут производить колоссов. Их можно вызвать в любой момент. Иерарх. Мой глинок. Мой клинок Немалое войско для его защиты. Так, пока востим. Воин пробудился. Мегалит активирован. Мы должны защищать его, пока он движется к стазисным узлам. тазисного узла. Пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты, он в безопасности. Хотя нет, слушайте. Отказываемся. Давайте лучше строить. Так, сюда давай. Быстрее. Не хват... Сканеры засекли движение зергов Воины, не дайте им достигнуть нашего Нексуса Мегалит почти закончил с этим стазисным узлом Я бы посоветовал тебе подготовиться к следующему этапу не хватает минералов! отключение первого стазисного узла. Негалит начинает переход к следующему. больше пионов. Интересно, похоже, для экспериментов в этом комплексе использовалась энергия силовых ядер невероятных размеров Должно быть, они спрятаны среди холмов Если наши воины их уничтожат, мы сможем извлечь из них солоритовые детали Пробудился. Не хватает минералов да, жестко минералов очень мало. Что там сказали, ну, что уничтожить? Иди, он сужается. Споровики. Они окапываются на утесах. Готовьтесь к обстрелу. Ваши войска отступили в почти завершил работу. Скоро он вновь начнет движение. же стрелять могут я здесь среди теней Стазисный узел отключен целостность сети 60 процентов мегалит выдвигается в третьей цели мы едины с тенью пустота хавана Сраг что Вступили в бой. Так. Бой? Мегалит нужно защитить. О, а если он сейчас умрет, я проиграю что ли? Серьезно, вот из-за того, что вот эта хрень сломался, я проиграл? Забавно. Я думал, что эта хрень не играет такой ценности. Что то сломается, то все как и... изи катка для зергов. Я... Воин пробудился. Я здесь среди теней. Стазизный узел отключен. Целостность сети 60%. процентов Мегалит выдвигается к третьей цели. Так, мне надо, мне надо, мне надо больше. Первое смаза. силовое ядро захвачено. Переносим его на борт. Ага, Все ты да свалил Ой, Пробудился. Что вы способны? Опять напали на меня. Ваши союзники вступили в бой. На ⁇ твою мать. База аналогована. на что мы способны? На наши зоны. Солбей, я еще А на да, Харконтов, над архивы да? Что ты тут Да, сейчас. Не... Архивы темплиеров. Ваши союзники а, вступили Чё? Да, мне надо побольше. Э... Больше висфера. Побольше роботиксов, но я могу построить. Улучшение завершено. Я сердце <связь> Что ты предложишь? Блин, там газок был. Старта. Отлично, Возьми. войны. Мегарит отключает третий стазисный узел мы едины с тенью очень а. разумно ага там еще и противники оказываются мы так да. Построить больше пилонов. Будь по-твоему, Вераку. Этот стазисный узел уже почти отключен. Мегалит скоро начнет двигаться к следующему. Я. Так, архонтов могу звалиться. ТУМ Твою мать... Шо ж не натурал, нажимай постоянно. Я... Голос Затмения. Третий стазисный узел отключен. Мегалит уже в пути. Судя по показаниям приборов, Кибрс начинает пробуждаться от стазиса. Осталось всего два стазисных узла. В ближайших пещерах обнаружены большие скопления зерков. Мы можем использовать ландшафт в своих целях. Прикажи брушить камни у входа, и зерки окажутся запертыми в пещере. Одни желщик. Приказывай. Ваши войска вступили в бой. ядра наши. Я немедленно начинаю над ними работать. На да, задание вынуждает постоянно атаковать. Я сердце тьмы. Постоянно атаковать довольно нелегко, поэтому неудивительно, что здесь можно проиграть. Воин пробудился. Мои навыки. Третий стазисный узел отключен. Мегалид уже в пути. Судя по показаниям приборов. Киброс начинает пробуждаться от стазиса. Осталось всего два стазисных узла. Ваши союзники. База атакована. База атакована. База атакована. Э, Сюда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 Так на самом деле не лучше, да, как видим, я просто потерял все войска, Здесь <звы> все, бегает. Мегалит можно защитить. О Отличный отлично, как сказать, совет. Под сначала войска, а потом мегалит. Да, мегалит, я прямо управляю, наверное, ты считаешь. Или ты думаешь, я отбитый, наверное, какой-то человек, который думает сначала. Подвигут, подведу, и я поддерживаю еще единицу, а потом уже войска, блин. Нет, тут надо, походу, просто войска сначала выносить, я так понимаю. А потом уже выносить сами эти пещеры Ой, так, ладно, отремонтируем пока пять пилончики поставим Так, третий стазисный сюда. узел отключен Мегалит уже в пути судя по показаниям приборов Киброс начинает пробуждаться от стазиса осталось всего два стазисных узла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 Так скажи Мегалиту, чтобы он слушал тебя. <свят> Учтожить воздушное искать. Пещеры. Ну что ж, пещера. Ваши войска отступили в бой. Мегалит можно защитить. Да хрен уже нечего защитить. Ну и все, опять мегалит на Кор Короче, понятно все никакой просветки у зергов нет вообще у них просветки не, никакой поэтому можно просто брать темпо, темных тамплиеров и уничтожать вот эти пещеры долбанные. уничтожая пещеры не будет войску противника вот и все и собственно говоря, дело в шляпе так Пустота. все собираем армию ЗАПАХ Воин ПРОБУДИЛСЯ В ближайших пещерах обнаружены большие скопления зерков Мы можем использовать ландшафт в своих целях Прикажи обрушить камни у входа И зерки окажутся запертыми в пещере Третий стазисный узел отключен Мегалит уже в пути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 В пещерах обнаружено множество зергов, соблюдая осторожность. так в бой. Убедите. Так, пускаем мегалицантом Я немедленно <coughs> начинаю над ними работать. Требуется больше весмена. Воу, воу, воу, полегче. Так, идите ломать. Требуется больше висфена. Ваши союзники вступили в бой. Сука. Ясть. Увидим, на что вы способны. Студии воин. Воин пробудился. Вс. высаживать сюда. Уничтожайте это Увербордов. Over Увербордов, точнее, да, Фазовая связь установлена. Мегалит отключает четвертый стазисный узел. Так, я не пойму, вы еще пройти не можете, что ли? Воин Лол, я их заблокировал, получается среди теней так а как интересно уничтожить здание ну, во всяком случае его можно просто разломать я голос отмечу пустота опять у меня ограничение вы возмущены Возвращайтесь, ушла. Среди теней. Нужно построить больше пилонов. Они еще дальше еще. Ощущение стазисного да? узла почти завершено. Мегалит скоро снова придет в движение. пт твою мать, еще дальше они будут идти. Нужно построить больше пилонов. Ну понятно, я все здесь заставил, блин, просто не может пройти ни один Мой отряд. сети 20 процентов стойте я засек передвижение зергов в ближайшем улье они укрепляют оборону обнаружена сейсмическая активность к вам приближаются черлинидуса между мегалитом и последним стазисным узлом обнаружен целый улей зергов нам придется прорываться с боем естественно а когда было без боя? Ой, ёпка, мать, опять мега. Опять мегалит ужопа, такой какой же бесполезный. Яйц. Я здесь, среди тени. Не могу оккорты выйти. Недостаточно энергии. Почувствуйте, учение завершено. Страх увидит, на что мы способны. Будет сделано. Все это последний последний стазисный узел отключен стазисная сеть тоже у нас вышло гиброс выведен из стазиса. отзови все войска с поверхности Диона. мы отправляемся на кипра пещеры за 40 секунд нифига себе там надо было тогда просто бежать этими тамплиерами вырубать ирак с помощью терминала военного совета ты можешь выбрать одну из доступных боевых единиц нового типа мне интересно сначала что там с соларитом у нас 20 соларитов всего добыть добыть не было О, о, о. Ну, можно было, да, уменьшить перезарядку щита и поставить орбитальный симулятор. Лучше уж пускай быстрее будет добываться у нас Виспен. Тиброс не сможет долго противостоять зергам. Нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков. Ответь мне честно, Феникс. Ты веришь в то, что чистильщики согласятся нам помочь? Не знаю. Наверное, их переполняет гнев. Обида за то, как поступили с ними наши предки. Делаамы — это не конклав. И сегодня мы едины, как никогда прежде. Поэтому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу. В отсутствие свободы народом можно управлять. Но при этом он никогда не будет единым. Ты прав. Но сегодня перворожденным не нужен еще один враг. Я верю, что твои действия позволят нам избежать его появления. От твоих действий зависит будущее всех тамплиеров и чистильщиков. Но сейчас настало время действовать, Иерарх. Нас ждет нелегкий путь, но его не избежать. Спасибо тебе, друг. Так я предупреждал уже не один раз. Твой план сработал, Таракс. Стазисная сеть деактивирована. За дело. Если мы активируем Киброс, он запустит свои защитные протоколы. Очистильщики. Они дремали тысячи лет и все еще озлоблены на нас. Если они нападут, нам придется сражаться еще и с ними. Мы уже подвели их однажды, не ведая, что мы создали. Пусть это лишь копии, но в них живут настоящие тамплиеры. После длительного общения с Фениксом, я готов тебе поверить. Почему именно Индион выбрали той планеты, вокруг которой должен был вращаться Гибросс? тысячи лет на нем проводились научные исследования лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел чтобы развивать технологии которые могли бы принести пользу империи именно здесь родилась идея Обсиматрица. когда чистильщиков решили отключить они стали символом величия и опасности технологической мысли и тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она как нельзя лучше подходила для этой цели. Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Киброса. Сколько всего их было на планете? 800 тысяч халаев и армия тамплиеров. Надеюсь, их смерть была быстрой. Фига себе, 80 тысяч перерубали. Вот это учистили, такие зачистили планету. Мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам. Ирак, <coughs> тебе нужно сделать выбор. Увеличивает урон наносимым врагам, повышает дальность атаки в союзников. Ну вот это вот очень даже интересно, мне это нравится. Да, жаль, нельзя скомбинировать войска, потому что нельзя взять часового чиста, нельзя взять заряжителя, например, и нельзя взять разрушителя. Это было бы тогда вообще имбовая армия, практически неуничтожимая, если хорошо законтролить. Огненный луч может преодолевать уступы, но это всегда была атака восполняет участок земли, периодический урон наземного войска противника. Ой, какая имба. О, всем знакомый опустошитель. Ну, или не всем знакомый. А только тем, кто играл в Первый StarCraft. Тоже имбовая боевая единица. Но она имбовая против огромного количества войск. Да, то есть, которые, нас строим по области вокруг цели. Помню, в первом Старкрафте вообще это была такая имба. Там надо было, конечно, строить... Ну, не строить, покупать выстрелы. Там они стоили какое-то количество кристаллов. И попадая в какую-то цель, по сути, они сейчас выполняют тот же самый роль, что один из юнитов, который появится позже, я вот не помню, как он называется, но до сих пор есть в мультиплеере, который тоже бросают вот такого рода сферу, и она взрывается посреди него Вот, по-моему, такая же хрень была у вот Скоробеи в первом Старкрафте. При этом еще и надо было за деньги покупать снаряды. Проблема с корабеев только в том, что довольно они медлительные, да. Плюс, по-моему, они довольно тонкие, их убить не очень сложно. Но в то же время, как мы видим, они стреляют гораздо дальше, чем все остальные виды войск. То есть, и можно даже, если им еще сделать а, вот это вот, как сказать, улучшение, да, разрушителя. То есть, чтобы они стреляли дальше, еще и скорость атаки повышает а это вообще просто будет, ну, я не знаю, практически, наверное, убивать будет всех с одного выстрела, это будет очень больно. Но колос хорош тем, что он как бы живучий, да, во-первых, во-вторых, он как бы переступает через выступы. Короче, у каждого, да, юнита есть какой-то свой плюс, какой-то минус. Хм. Не знаю, даже взятели колосс или опустошители. Возьмем, ладно, пока что всегда опустошителя. <как> Посмотрю в первом сражении, как он будет себя показывать. Сколько она вообще стоит, интересно, по сравнению с колосом. Полагаю, ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле? Они будут свободны, как и Феникс. Прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию О! Ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом. Идеализмом? Они а копии наших величайших воителей. Мы собираемся освободить твой народ от Малаша, а ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость. Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели, но свободными им не быть. Все Толдаримы будут служить мне. Свобода — это миф, который сильные придумали для слабых. Ты говоришь как Амун. Если хочешь жить, тебе лучше пересмотреть свою точку зрения. Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков. Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием. Так, сейчас секунду я отойду.